Квартира на бытхе с ремонтом всего за 5 миллионов 200 тысяч. Вот в этом чудесном доме, который за моей спиной. Всем привет! И снова бытха, квартира с ремонтом по очень хорошей цене. Сначала покажу вам окрестности, чтобы у вас появилось понимание, если вы будете рассматривать квартиру в данном доме, вам не придется преодолевать какие-либо горки. Итак, вы вышли из дома. Место абсолютно Ровно, кстати, к квартире имеется парковочное место, оно входит в стоимость. Вот такое окружение. Видно море. Да, дом стоит как бы на горе, но если вы повернули направо, то там будет пригорок. А если вы свернули налево, то проходите где-то 20-30 метров и сворачиваете вот в этот проулок. Сейчас на горизонте виднеется жилой комплекс «Сириус». Белый дворец и до автобусной остановки, до магнита, там же рынок и так далее, так далее, нам идти около пяти минут по ровной дороге. Кстати, напоминаю, что вот в этом клубном доме малоквартирном у меня есть 105 метров с потрясающим видом на море с двумя парковочными местами, дом имеет два входа и выхода, это задний и с центрального входа вы заезжаете, в квартире имеется два парковочных места, Большой балкон, стоимость всего 10,5 миллионов. Кому интересно, звоните, пишите. Также напоминаю, что вот в этом доме, это называется жилой комплекс Южный Склон, состоит из трех домов. Здесь у меня имеется двухкомнатная квартира, 56 метров с ремонтом за 7 миллионов 700 тысяч. А это и есть жилой комплекс. Серьез? А если бы возле южного склона мы свернули налево, там есть лестница, которая приведет нас на улицу Дивноморская. Там же Сбербанк, аптека, пекарня и много всего. Там Спортзал сейчас вот откроется. Вот в этом доме имеется частный детский сад. Не устану повторять, что Бытха является одним из самых престижных микрорайонов в Сочи. Идеален для ПМЖ, для отдыха. Вся инфраструктура на районе до моря. Пешая доступность там же. Тропа теренку. Очень хорошие дорожные развязки. Без пробок можно доехать в любую точку Сочи. Здесь, конечно, есть вот небольшой пригорок. Ну прям такой он. Ну реально небольшой. А это жилой комплекс Белый дворец. Кому интересно, звоните. Пишите. С правой стороны санаторий «Металлург» с морской водой. Там можно проходить всевозможные процедуры, процедуры для улучшения вашего здоровья. Там же есть спортзал, фитнес. Вот она, развивочка возле санатория «Металлург». Эта дорога приведет нас на курортный проспект, на горизонте живой комплекс «Идеалхаус». А вот здесь вот за мойкой, за автосервисом, автобусная остановка. Я вот здесь всегда мою машину. Особенно, когда приезжаю домой на обед. Живу я здесь в соседнем доме на улице Дивноморской. Кстати, там появилась кое-что на продажу. Двухкомнатная квартира в жилом состоянии. За 7 миллионов. Кому интересно, звоните, пишите. Вот туда пошла улица Динаморская, там же Сбербанк. Ну а тут начинается горка. Если вы хотите прийти к магазину «Магнит», «Пятерочка», там же рынок, то тут нужно немножко пройти в гору. Но, друзья, движение – это жизнь. Без движения мы никуда. Будем мало двигаться, будем болеть. Будем много двигаться и будем болеть. Ну вот, такие лесенки придется преодолеть. Да фигня, на самом деле, эти лесенки привыкается все это. Причем привыкается в любом возрасте. Это я по опыту вам говорю, работаю не первый день, продал не одну сотню квартир, поэтому слышу отзывы своих покупателей. Вот он. Рынок вот живые люди, которые ходят по горе Бытха и не жужжат и не ноят, что а, а это апартаментный комплекс Лиссабон. Я пошел теперь вниз. По акции 180 тысяч за квадратный метр, друзья. Понимаете, да? Порядок цифр. Верхние этажи уже по 230. А у нас 36 половины метров всего лишь за 5 миллионов 200 тысяч со своим парковочным местом а вернусь ка я другой дорогой бытха вроде гора но такая хитрая кстати я ее люблю еще за то что тут широкие асфальтированные дороги бытха вечно утопает в зелени сейчас вернусь вообще по ровной дороге вот смотрите если я сверну сейчас налево вот за этими палатками то я выйду где Южный склон. Помните, я вам об этом говорил? Ну, как бы тут ступеньки, да? Нужно будет вниз топать. А я сейчас иду прямо по направлению к своему дому. И там есть тропинка. Сейчас покажу ее. Ну, просто это так вам для информации. Здесь вот Сбербанк, салон красоты, всевозможные. Тут аптеки, оптики, пекарни и так далее, так далее. Здесь вот спортзальчик сейчас откроется. Вот. Погода изменится, наверное, с утра уже буду тренироваться здесь, не на набережной. Я сейчас три раза в неделю по утрам в 7.00 на набережной занимаюсь, практикую йогой. Ну и также посещаю центр Бубновского. Вот йогой буду, наверное, заниматься здесь, плохую погоду. А так на набережной, где тропать Ленкур вообще песня, позаниматься с утра. Вот. Я живу вот в этом доме. Тут у меня появилась двушка на продажу. Видите, я по парольной дороге иду. Ну, есть тут небольшой такой уклончик, но нытикам, конечно, не подходит бытха. Есть люди, которым, ну, реально по состоянию здоровья не подходит гора. А есть просто нытики. А мы сейчас вот тут оп и налево свернули. И пришли к той самой квартире. У меня ребенок в девятую гимназию ходит, вот здесь вот срезает. Здесь освещение, все как положено. Как видите, это не козья тропа. Ну вот из этого проволочка я вышел и почти на месте. Я показывал вам дорогу, если свернуть налево, а если направо, то вот об этой горке я говорил. Смотрите, какая резиденция здесь построилась. Это первые лица нашего правительства. Здесь только земельный участок обошелся в 40 миллионов и плюс вот такая резиденция, да? Интересно, а почему они выбирают именно бытху? И знаете, ответ на этот вопрос, здесь же дача Кадырова еще прямо по соседству. Почему не Хвоста, почему там не Адлер, например? У вас тоже будет такой же пульт. Открыли, заехали. Я очень сильно люблю эти дома. Нереально самые крутые на Бытхе. Да, пожалуй, не только на Бытхе, но и во всем Сочи. Люди активно сейчас тут делают ремонты. Дом, который левее, он еще не продается. На стадии получения документов. Там всего 6 квартир. А да, в этом доме 12 квартир. Сейчас все накрыли, потому что, повторюсь, в доме активно ведутся. Ремонты под каждым домом. Собственная парковка. Игорь, да? привет. Ну скажи чуть на камеру, хоть пару слов. Это... Привет, привет. Отлично, мы работаем, делаем, э, делаем с Дмитрием Ремонт. квартиры. Он, он продает, а я их делаю. Короче, мы купили на третьем этаже да, мы купили квартиру двухуровневую. Сейчас, да. кстати, покажу вам, какая квартира осталась в двух уровнях. Игорь, ты доволен покупкой? Очень, очень. Спасибо Дмитрию. Я думаю, он проценты еще отдает через год. Заходим в квартиру. 60 тысяч небольших метров. Смотрите, она угловая. Три окна. А это значит две комнаты плюс кухня-гостиная. Есть французский балкончик. Вида здесь, конечно, нет. Но здесь в другом преимущество. Планировка и само место. Понимаете, да, о чем я говорю? Дом весь просто из натуральных материалов. Я имею в виду, ну, дорогие пакета понятно, но это все натуральный камень. Ну, классно. Классно здесь, видите? Вот эта квартира стоит 10 миллионов. Вот нравятся мне здесь все детали, вот абсолютно все. Смотрите, люстры, видеокамеры. Видите вот этот крючочек? Казалось бы, мелочь. Да, вы пришли с пакетом, нас повесили, открыли. Теперь зашли в квартиру. Если мы поднимаемся на третий этаж, я сейчас покажу вам. Но она такая же планировка. 63 с небольшим метром. Только она еще... Это не мансарда, повторюсь, делаю акцент. Только она еще со своей террасой. Ну, многие видели эту квартиру в моем предыдущем обзоре. То есть 63 по низу. И плюс... Ну, вот эта терраса. Здесь... Сделано обалденная гидроизоляцию, то есть осталось положить плитку. Ну то есть эту террасу вы можете использовать как угодно. Видите, здесь навесик можно сделать, можно кухню, можно спортзал. Вот такой вид. Сейчас а покажу. Зайдем в квартиру Игоря, посмотрим. Вот это все территория, она идет бонусом, то есть по документам вы покупаете. 60-30 небольшим А это все вот ваши бонусы. Вот до этого места. А это уже соседи. Вот видите, тут навесик сделали. Вот. Здесь, по-моему, кухня у них под навесом. Вот. Упс. А, сейчас выговорю квартиру, зайдем. Отсюда не пройти. Вот такие лисенки сделали на террасу. Точно так же и вы можете сделать. Вот. Сейчас. А Игорь купил какую? Игорь вот эту квартиру купил. Как он тут сделал? Ну-ка. Здесь 70-80 небольших метров. Как он ее спланировал Ага. Здесь поделил на две комнаты. Блин, трешку сделал. Смотри. И кухня. М -м -м. Класс. Я так рад. За него, честное слово. Вообще прям. Сейчас на второй этаж поднимемся. Ну-ка. Что это они тут сделали? Ну, лесенку так же, они сделают. Вот, и здесь, смотрите, здесь у них наверное, может быть, будет туалет, а может быть кухня, но он говорил, что да, здесь они сделали именно кухню. Это все, не знаю, буду затеклять или нет. Вот так же и вы можете сделать свой бонус. То есть, по факту, вы покупаете не 63 метра, а 63 плюс 63. Стоимость данной квартиры 13, 13 или 13 200, не помню. Ну, а мы идем смотреть, что у нас с ремонтом за 5 200. Кстати, вот смотрите, соседи также сделали первый уровень. Второй уровень. Сюда они ставят машину. Точно так же и вы. Приехали, поставили машину. Сейчас начнутся там в комментариях. Вода сюда стекает. Тут потоп. Ничего подобного. Павел очень хорошо строит дома. Вот, здесь все продумано до мелочей. Никаких потопов. Вода просто убегает отсюда. Ну Это видно. Эти светильники включаются. Здесь все сухо. Все чистенько. Теплые полы. Кстати, она 36,5 метров. Смотрите, это зона ТВ, теплый пол, три зоны розеток. Здесь мы включаем свет на втором этаже. То есть такая кухонная зона. Смотрите, здесь бонус. Открываем, выходим. Еще чуть-чуть осталось доделать. То есть здесь с этим вот камнем все. Обшивали всю эту пристройку. Тут будет кованый такой же вот заборчик. Смотрите, как сделали соседи. Они сделали там вот все плиточкой. там Смотрите, выложили. И у них -г -г -г -г -г -г туда такая прогулочная зона. Ну, просто озеленили точно так же. И вы здесь можете сделать все, что вашей душе угодно. Этот балкончик можно, кстати, почему нет, застеклить. Вот. А тут... Можно даже что-нибудь еще и прибрать. Ну, кому это все нужно? Никому. То есть, вот, 36,4 плюс балкон. Вот, санузел небольшой. Слушайте, ну, она идеально, Вот, вообще, для сдачи вообще бомба. Вот. Извините, камера мигает, потому что герц не переключил. В общем, что, водонагреватель стоит, теплые полы есть. Ну, все. Ну, в общем, что тут? Заказать кухню. И этот... диван, ковать Кровать. Мы на втором этаже стоят радиаторы. Вот такая квартира на бытке с ремонтом. Здесь тоже зона ТВ. За 5 миллионов 200 тысяч. С разумным торгом. Это я со второго этажа забрался на леса, чтобы показать вам, вот как сделали соседи. Видите, они как себе построили здесь. Очень классно. И вот та... Квартира тоже, смотрите, все озеленили. Лесенка на террасу. Блин, ну классный дом реально. Он очень крутой.